Итак, друзья, всем привет! Сегодня 31 декабря, до Нового года остается примерно часов 5. Вот решил сегодня я вот почистить налимчика, пожарить. Короче, сегодня одного налима поймал, вот, на полтора килограмма, ой, на кило 800 Смотрите, друзья, видите, печень покоцанная. Вот здесь, короче, проколы были, вот здесь, вот здесь вот, вот здесь вот прокол, видите? Это вот такая вот печень у налима была, вот с таким проколом, короче, тут уже какое-то образование было. Я это уже удалил. Вот видите, тоже образование какое-то есть. Гнойничок или что это я, короче, удалил, друзья. Откуда вы это все взялось? Чуть-чуть поближе сюда поставь камеру. Смотрите, друзья, вот у него пищевод. Пищевод, смотрите, какая-то фигня торчит. Я вот не пойму, то ли это палка, то ли это шерсть какая-то, друзья, то ли это мышка какая-то была здесь. Но сейчас, короче, мы вскроем пищевод. Вот видите, пищевод в двух местах пробит. Вот желудок, короче, пробитый, Все, Сейчас посмотрим, что у него там во внутри. Я думаю, что это либо тальниковая палка, либо на была. Друзья, представляете, я прям в шоке, чего это, неизвестно. Вот чего это, блин, мне прямо интересно, друзья. Под Новый год вам аппетит нагоняем. Смотрите. Нет, это тальник, прикиньте. Тальничок, поближе. Тальничок, короче, у него вот в желудке какой-то... Чебак был, вот такую вот палку он съел, и она у него пробила желудок, видите, желудок пробила а больше у него там ничего нет, вот она еще, палочка вот эта вот, видите, загноился желудок, прямо видно, вот, ну и вовнутри у него тут сейчас еще до кучи посмотрим, что до кучи, до кучи у него вот здесь вот ерш и какой-то окунек маленький. Ставим вот такой вот лайк, подписываемся на мой канал. Или вот такой дизлайк ставьте, короче, друзья. Что, ну, короче, кому что понравилось, кому что не понравилось. Ладно, всем пока. С наступающим Новым годом, 2020. Все пока.